Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная! Вы очень давно просили меня видео с распаковками шаров Лол, но я решила немножко покреатить и заказать шарики на китайском сайте. Мне просто очень интересно стало, какие же игрушки кладут китайские поддельные шарики. И вот я заказала таких два, и сейчас мы с вами их откроем. И еще хочу сказать, что в конце видео будет для вас конкурс на очень интересный товар, я думаю, что он вам очень понравится, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Там будут условия и покажу, конечно же. И давайте же приступим к распаковке данных лол шаров. Мне даже самой очень интересно, что же там внутри. Ссылки на данные шарики будут в описании под видео, конечно же. И честно хочется сказать, что запаковано не ужасно. Хочу сразу смотрите здесь. Торчат вот такие вот куски непонятные и даже по размеру они отличаются. Возьму-ка я свои модные маленькие ножницы и давайте начнем с первого шарика. Упаковали, конечно. Да-да-да, открываем. Так, что у нас тут внутри шарика? Пакетики. Внутри у нас бумажки с лолами. Такая еще бумажка. И давайте же с вами все откроем куколку. Такая вот куколка, смотрите. -то. и давайте откроем с вами второй шарик посмотрим что у нас внутри данного шарика Здесь также наклеечка, вот так выглядят шарики. Там здесь две бумажки волки. красота. И куколка. Такая вот куколка. В принципе, красивая куколка. И какая-то еще вешалочка тоже, как и в том. Вот такие вот интересные куколки мне попались. В принципе, они мне понравились. Не могу сказать, что это прям ужасно. За свои деньги нормальные, хорошие куколки. Ребята, и про наш конкурс. Я хочу вам подарить вот такой вот огромный пакет шариков пенопласта. Они красивые, зелененькие. И сейчас обязательно слушайте условия конкурса. Вам обязательно нужно поставить лайк под это видео. Обязательно скопировать данное видео себе на странице ВКонтакте прописать в комментарии вашу страницу ВКонтакте, ваш город проживания, фамилию и имя. И можете еще оставить какое-то пожелание. Конкурс продлится в течение недели. И потом мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Так что всем удачи, обязательно участвуйте. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, если хотите еще распаковки игрушек Лол. Всем пока! И спасибо, что были сегодня со мной.